Когда в начале XVII века на престол зашел Михаил Федорович Романов, уже через 9 месяцев донским казакам были посланы грамоты к с призывом их клятвенно подтвердить верность Москве и принести ей присягу. Так вот, начиналась эта грамота следующим обращением донским козакам и их атаманам в верхние и нижние юрты. Вот нигде в русских землях поселение казахско-тюркским юрт, отсюда юрты, не назывались. Но вот эти юрты это действительно поселение кочевников. Вот в чем вся штука. Вот это наводит нас на размышление, конечно, о происхождении казачества. Что же касается казаков запорожских, вот они действительно были украинцы, которые не могли по тем или иным причинам остаться на территории Великого княжества Литовского, а потом Речи Посполитой, и ушли за пороги Днепра, укрываться там в естественной крепости, именуемые Днепровские плавни. Но опять-таки, кого они копировали? Они копировали своим внешним видом крымских татар.